Привет, дорогие зрители! Меня, как всегда, зовут Вячеслав Буленков. И в этом выпуске я хочу поговорить о том, как начать бизнес с нуля и без вложений. Как открыть свой бизнес в интернете. А помогут ответить на эти вопросы люди, которые уже добились успеха. А я подкинул. Ильдар Заруба. А перед просмотром этого ролика рекомендую канал Максима Ледина «Заработок в интернете». На этом канале автор делится своим опытом и идеями в интернет-бизнесе, а также ведет второй креативный канал, где озвучивают фрагменты из фильмов так, чтобы можно было извлечь из этого пользу для бизнеса. Подписывайтесь на канал по нотации на экране или ссылки в описании, а мы переходим к нашему выпуску. Дело в том, что меня многие спрашивают, как начать бизнес в интернете. Да неважно, в принципе, где. Но разве имею ли я право говорить об этом на основе своего пока что небольшого опыта, который не сделал меня пока что миллионером? Я старательно двигаюсь в этом направлении, и я знаю, что в скором времени планка будет достигнута. За весь путь, который я прошел, я переживал много разочарований, набивал шишки и, кстати, это и дает выход на новый уровень, уже с более критическим мышлением. И я не знаю, где бы я оказался, если бы не смотрел этот самый YouTube, который приоткрыл мне кучу тайн и помог направить меня в нужную сторону. Я слушал советы, которые предостерегли меня от еще одной шишки и это продолжается и дальше. Поэтому в этом выпуске я хочу поделиться с вами 30 советами от великих предпринимателей, у которых каждый совет имеет огромную ценность и прожитый опыт. Как Самые миллиардеры, чтобы добиться настоящего успеха в бизнесе и заработать много денег, недостаточно иметь исключительно ум или только упорство. Еще как воздух, необходима решительность, хитрость, умение определять приоритеты и даже спорить. Напишите в комментарии, вы за бизнес YouTube или против? Хотелось бы увидеть ваше мнение. Не буду тянуть, давайте перейдем к нашему топу. Первое. Бизнес – это не чемпионат. Тут не нужно стремиться обойти конкурентов. Намного важнее ваша компетентность в том или ином секторе. Карлос Лимелу, Медиамагнат второй из самых богатых людей мира. Второе. Избегайте излишес даже в самые легкие времена своей жизни, потому что это обеспечит тебе стабильность во время небольших трудностей. Карлос Лимелу. Важнейшее качество хорошего менеджера – решимость грудью встречать любые плохие новости, самому искать встречи с ними, а не прятать голову в песок. Билл Гейтс – создатель и крупнейший акционер компании Microsoft. Четвертое. Неполное понимание цели является важнейшей проблемой в любом техническом проекте. Именно по этой причине удача обычно чаще сопутствует тем, кто начинает со скромных масштабов, а в дальнейшем наращивает их, опираясь на полученный опыт. Билл Гейтс. 5. Даже если вы талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время. Вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть 9 женщин. Уоррен Баффетт, крупнейший инвестор мира. 6. Я не собираюсь прыгать через семифунтовый барьер. Я смотрю и выберу барьер высотой 1 фут, через который смогу просто перешагнуть. Уоррен Баффетт. 7. Остерегайтесь, когда другие жадничают. И жадничайте, когда другие остерегаются. Уоррен Баффетт. 8. Правило номер один. Никогда не теряй деньги. Правило номер два. Никогда не забывай правило номер один. Уоррен Баффетт. 9. те кто хочет развивать свой бизнес должны ориентироваться на китай в этой стране с огромными темпами растет население и спрос на предметы роскоши бернар арна владелец компании лвмх 10 секрет успешного бизнеса в объединении креативности и организаторских способностей бернар арна 11. В бизнесе существуют два типа людей – создатели продукта и его продавцы. Выясни, в какую группу ты входишь, иначе будут неприятности. Ларри Эллисон, сооснователь и глава корпорации Орекл. 12. Самая важная черта моего характера, определившая мой успех – это способность оспаривать общепринятые истины, сомневаться в экспертах и задавать вопросы авторитетам. Ларри Эллисон. 13. Ко взятому инвестору деньгам нужно относиться как к заработанным, и распоряжаться ими нужно так же бережно, как и со своими. Ларри Эллисон. 14. Иметь мечту в жизни означает быть на шаг ближе к успеху. Разница между мечтателем и деятельным в том, что последние воплощают мечту в жизнь. Айк Батиста. Бразильский миллиардер, владелец группы компаний, ведущих добычу полезных ископаемых. 15. Не сдавайтесь при первых же неудачах. Доверяйте своей интуиции, но одновременно будьте приземленными. Обращайте внимание на исследования и опросы. Айк Батиста. 16. Увеличение вашей заработной платы является компенсацией за вашу работу сегодня и в будущем, а никак не наградой за ваши достижения в прошлом. Майк Блумберг, владелец информационного агентства Блумберг. 17. Надежный источник финансирования и крепкие нервы являются залогом успеха при внедрении новых продуктов. Майк Блумберг. 18. Бизнес вовсе не так сложен. Многие люди, обладающие весьма средними интеллектуальными способностями. Зарабатывают достаточно, если они действительно посвятят себя этому. Джордж Сорос – американский финансист, инвестор и филантроп. 19. Ваша проблема заключается в том, что вы хотите делать интересную работу. Человеку, который хочет разбогатеть, все равно, что он делает. Он думает лишь о конечной прибыли. Весь день он думает о том, как ему заработать. Если это означает установку большего количества стоек для чистки обуви, то он занимается именно этим. Джордж Сорос. 20. Чем активнее ты пробуешь что-то новое, тем больше у тебя шансов наткнуться на что-то действительно стоящее. Сергей Брин. Разработчик и сооснователь поисковой системы Google. 21. Неважно, богатый или нет, я счастливый, потому что я наслаждаюсь тем, что я делаю, и это на самом деле главное богатство. Сергей Брин. 22. Чтобы сделать что-то важное, надо преодолеть страх провала. Ларри Пейдж. Разработчик и сооснователь поисковой системы Google. 23. Работа должна быть испытанием а испытания должны доставлять удовольствие. Ларри Пейдж. 24. Бизнес может зайти в тупик, если сосредоточиться не на покупателях, а на конкурентах. Вам нужно определить, что хотят покупатели и как им это дать. Джефф Безос. Основатель интернет-магазина Amazon. 25. Если вы создадите классный опыт покупки, клиенты расскажут об этом другу. Молва обладает огромной властью. Джефф Безос. 26. Работа как спорт высших достижений. Если в тебе есть чемпионские качества, приложив к ним труд, ты всего добьешься. Алиша Русманов, генеральный директор Газпрома Инвест Холдинга 27. Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что обслуживание вуэристов лучший способ заработать. Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook. 28. Каждую сотню лет средства массовой информации претерпевают изменения. Сейчас настало время тотального обмена информацией между конкретными людьми. В этом и состоит будущий интернет-рекламы. Ничто не сработает лучше, чем рекомендация твоего друга, которую ты можешь посмотреть на его странице. Марк Цукерберг. 29. Клиент не может быть просто удовлетворен. Клиент должен быть доволен. Майк Делл. Основатель Dell Computer Corporation. 30. Не так важно, что ты делаешь, сколько то, как ты это делаешь. Майк Дел. А на сегодня все. Если хотите еще один выпуск с подобными советами, давайте наберем 150 лайков. Подписывайся на канал, чтобы получать новые вдохновляющие и полезные выпуски. А это был Вячеслав Булюнков. Пока!